О! Капец, четыре фонариста. Три. Четыре. Понимаю. Три один пидор. По баха. Ну, может быть, и два. Да, блядь, точно. Это Спасибо. Это, короче, я сейчас быстренько приду, Если там, если чё есть, да. Ну хотя бы ну, за болото, спасибо. Не, нахуй болото. Хотя я мог и Лэри поставить. Да-да. Хорошо. О, поведок повезло. Вс, я сбегал в могать. Yes. Успел? Ч, против кого? В я бегал, Ага, а где же чума, клоун. Мор. Ну кукол был. Мора не было. Да, да, злой, все. Откис, по -моему. Я единственная кладетка, офигеть! Майкл, который сосет или на первой стадии? Кто там в э -э Мэйне? Я. Ага, я вижу. Сейчас придет тебя. Где ты? Я вон на горе чи Вон, смотри. Вижу. Видишь? Передаем лучи. Нет, называется общение. Так, он за кем-то гоняется или нет? Mm. Нет, он ищет, не может найти кого-то. А я под ним за горой, я за горой прячусь. А он в мейне, он у мейна, он мейном. Он у него третья похода. Между постройкой и мейн. Между постройкой и мейном. У кого сколько? 75. То самое. Потерял, потерял. какой тут слабый, я не знаю. Может, 7 ранга? Да-да-да-да что? У нас скатка 10, 14, 20 ранги. Да не, не может быть, чтобы... Я ожидал. Лансоса! Сейчас только что, прям жестко так. Ну короче, неплохо. слышите, у кого фонари можете просто слепить, и он вас потеряет, то есть. Ну да. И можете Не захочешь сосать. <сорганизировать> он это, он не хочет. Он насосал Кого? Кого повезло? Он где-то между двухэтажкой и мейном. нифига <сорганизировать> <Они> себе. <сорганизировать> это было неплохо. Вы мой деньги начинили, да, в мэйне? Да, да. О, вторая фаза. Один геник остался только в первую, вторую фазу. Как... А, лол, а один геник остался? Лол. Да. Как же, как же легко спать и играть, а? Сейчас, подожди, сейчас ключ вытащу, смотри, как Кейсу в Кейсу выбить. Как ножичек, да? А, Сейчас а, стой, на. не Не, хочу. ну я, Он его сюда привел. Кто его сюда? Это он за мной не О, серьезно, А, он... Ребят, это ваш зряк, Ой, блин, блин. Я его слепил. Я его слепил. Я Ослепи. Мы его слепим, тупо. Ослепил. Давай, давай, давай. Опа, вс. Кому ты пиздаешь? Мне пизда. Блёч. Стой, стой, стой. Уйди, уйди отсюда. Ослепить, дайте, дайте ослепить кому-нибудь. Давайте утроел. Я же Я же ослепил. Ясно. Ну, ясно, а, понимаю. Крути его, верти, как шашлычок под коньячок. вкусно очень. Багет дачиним и спасаем. Насчет счет спасай не знаю, конечно, но дочинить то я дочиню. Я то все-таки Майкл с наедом. Может попробовать прыгнуть? Нет, я не советовало. Да не прыгай ты. Ясно. Долготе, там еще нет, у меня mm. просто... Да, не, не. Ты можешь принять удар. Не, смысл нету. А нет, был. Давай я, я буду открывать дверь. На 99 Отсколоки креп ты, если спасай, молодого. Ой, блять, он сосет, Ребята, он сосет, он посос вообще. 99! А, Между постройкой и лачога 90 Спасибо. А, Как? Спасибо. Это не на мне? Oh. А, еще двойной наед? Серьезно? Двойной наед! Есть! Ослепление убийцы, есть. Yes. Валим к воротам Все, открывай, валим Чем открывай, ты ближе Ты быстрее дойдешь ворот Давай, он идет сюда Нифига я за льтоху сделал. Нет, спасай! Ух! Я спасся. Я на миллиметре оставался. А, другому человеку не повезло. А, нет, он выжил? А, у него асколок был. Люк слева. Справа, справа, сзади. Слева, слева. Да. <свят> не было весело было весело <свят> да да, -да. Он, пришел, а багету, <свят> <свят> он каждого вначале попытался поискать <свят> но что-то не получилось пока у нас двоих нашел